Всем привет и скорее всего всех уже либо с наступившим, либо с наступающим Новым Годом, потому что этот ролик человек планирует выложить 31 декабря, либо же уже даже с 31 на 1. И мы сегодня с виновником торженства, торженства Никитой Экстримом. Никита, привет. Здарова, здорово всем, пацаны. Ну что, давай сегодня делать контент. Давай, короче, у меня вопрос. Так, Тебя с новым годом. Все-таки ролик вы 31, поэтому я сразу тебя поздравлю с новым годом уже. А то. Зайга, да, себе, бэ. Спасибо. А в Украине какое будет? Тоже 22? -й? Ну в Украине будет, короче, на час, по идее, позже. Нет, раньше. Ну там раньше, 22, 20 или какой-то. Ага, смотри, у тебя получается 22, да? Да. А да. у тебя в Иркутске? А, а в Иркутске? 24. А в Аркутске на 4 часа больше. Вот так вот, вау, даже на 5. А 22, ну в Иркутске на 4. А в Иркутске на 5 больше, чем Новый год. Все, короче, понятно, нахуй. Сегодня у нас контент по батлам, а вот на Форус Дропе не было ждать да, такого, что вот на живых можно батлиться? Они же, по-моему, убирали, да, это возможность? Ну, короче, когда батлы были, да, они убирали, а потом они резко добавили. Тебя не слышно, я звук выключил нахуй Хе, Ладно, а, ты да, сразу на да, нож? Да, давай сразу на нож Что у тебя по балансу, расскажи Пожди мне. нахуй, Это... перед этим, перед началом ролика Хочу сказать, ребят, спасибо, что пополняете Благодаря промику, Огр, ОДЖР OGR, Промик на 40% Всех с Новым Годом, у меня с Новым Годом я заработал Благодаря этому 200 тысяч рублей Огр на 40% спасибо Никита, привет, мы сегодня ага, с Никитой дорог. Записываем э, батлы Никита, я с наступающим <свот> Новым Годом <свот> Сука Давай, блядь, поздравить. залетай. Да, я хочу подписчиков поздравить. Спасибо, что смотрите такого. А... Я опять микрофон выключил. Эп. Блять. Ладно, Ладно давай, давай. На, давай, на, на живой давай. кейс. Полетели. 13 тысяч экстрим, а стример? Нихуя ты себя называл громко. <с стример. Повторюсь, что Никита снимает counter на ютубе. Ой, блять. На ютубе сейчас нельзя такие слова говорить. Егор, за пикой. Ну да, да. А мне продавать ножи или оставлять суши? Давай, будем пока оставлять, потом посмотрим, что кого получится. Хорошо. Давай, я еще нет, раз нет. на ножевой, давай. Стример, аж вот поехали. это, да, мы со, мы со стримером залетели. Экстрим-стример, ⁇ ёпты Не знал, не знал, что, не бля, знал, не что так меня нужно... На... Под, Подкрутка. Да подкрутку ты! За... Это отвечаю, это, это просто, это минус еще 13 тысяч. админы, привет! С Новым годом, давай дальше, ножевой кейс. Так. Поехали, поехали. Никита Слушай, а ты перчатки не хочешь попробовать? Ну да, я хочу еще Ас... кейс за тысяч, потому что он очень байт. Ну, не байтовый, а он именно выдает хорошо-то. ПТЕЧ! Ты, О, ты да! меня заебал, блять! Да. А это все украинские шансы, нахуй. Не знаю, блядь. Украинский. Само... Горилки там въебываете, и, и, и блядь, ебашки нахуй. О, да, сука. и через костры, и через костры прыгаем, конечно. Да, да, да. К -к -к как там, Бля. блять, калидую, калидую, дайте денег нахуй. Ну ладно! Ладно, блядь, хоть где-то мы выбрали. Нормально. А ты, а ты водочки, да, въебал, получается? Осуждаю, я алкоголь не пью, кстати, вообще. Ну, кстати, да. За шо? Давай да. потом, после ножевых кейсов, залетим на этот, на VIP новый. О, Вернулся. А ты продал этот ножик или че? Или ты оставляешь? А, а, -а, -а, -а ты, да ты... А, нахуй, ну. Ч ⁇ это по бабкам там? У меня 22 тысячи осталось. Блять, 50, а один нож в инвентаре. Очень крутой ролик на 3 минуты. Не, ну по-любому на канале выйдет все-таки. Да ты заебал меня! Давай сюда! 20-очка сюда! Так, давай дальше поехали. Блять, нам давай нахуй остановимся. Во-первых, нужны деньги. Во-вторых, я хочу в кейс за 9 тысяч. Ну давай, давай, я что-то там продам. Я, наверное, все, как ты заебал. Я даже в банальных выебал. А я тоже ютубер у меня, блядь, можно подкрутить. Слушай, у меня балик 270 тысяч, блядь, нахуй. Поехали дальше. Ч ⁇ открывать будем? Давай на вип-кейс хотя... Не, ну это пиздец. Это просто меня Давай, давай, давай. давай. Нахуй, вип-кейс. Заходи, заходи, вип-кейс. Поехали. А что с ним случилось? Он же другой был, блядь. А это новый кейс. Он уже строил. Это новый. Ну ладно. Ладно. Трахнул. Трахнул. <свят> <свят> <Блять. свят> что ты там орешь? и мне что то там лагает, бля, ты там пукаешь микрофон, что ли? <свят> я говорю, я тебя вы пал на новогодний а -а -а, секс так, блять. с экстримом стримером, бля, Уф а! Давай Так А уже мы на VIP, да? Да-да-да-да Блядь, ну я что-то должен то выебать Ну типа реально Кто кого должен охуенно, держу в курсе Спойлеры блядь Семь тысяч тебе, сука Отвечаю, ты меня заебал, блядь Да ну! что да ну! Это ролик, блядь, пять минут на Не, он по любому на канал дальше 9 тысяч давай еще VIP Вип, вип А, еще VIP А что у тебя в чё нет, типа? Я двадцать тысяч, блядь, осталось Бля, 267, брат, как же так жить? Ладно, давай дальше, вип-кейс 267 поехали. тысяч? Да, да, да, да на балансе Ну ладно, мудак Блять, вот добавили, да, вот скажи вот на кейсы, чтобы баланса можно было делиться Вот понял? Да, да, дал бы мне, бля, денег на Новый год Ты на вип-кейс сегодня залетишь, молодой человек? А я уже создал сражение на вип-кейс А, ну у меня тоже, потому что создан так Ну давай сейчас залечу на вип так, залететь, все Прикинь, я со стримером батлюсь Прикинь! Брыки! Ютуб! Ютуб, я, я, я его выебал! Ты, Ну это просто! Бля, чувак, ну это реально какая-то подкрутка, серьезно. Ну, типа, тебе вообще прям не прет. А может, давай стрим? На перчаткай? Да, у тебя хватает на перчатки. Да. я чую, сука, жопой, что ты меня сейчас там выебишь. Ага, давай. На сражение, я Да, да. Давай. А я ушел в тебя. Мы опять со стримером батлимся. Вот это. О, да. Это выиграл меня. Так, я, бля, ну я побер... надеюсь, что но они. Подожди. Ладно. Ладно. Сюда! И в этом Так. <сøk> да потому что, ну вот реально, но ну, у меня минус сотка. Новый год. Никита, с Новым годом! Я вот сегодня экстрима поздравил и подарил 100 тысяч. Сука. <соторит> да, спасибо тебе, Стас, большое. Блять, ну наконец-то нахуй. Но ну, я тебе подарю на старый Новый год, хорошо? На подарочек. старый Новый год? <соторит> Это да, когда... у вас в России старый. <соторит> ну да, у нас в России празднуют, но мне лично поху. Типа. <соторит> да, ну ладно, ладно, ну ладно, ну ладно. 12-й. Да, как? Ну блять, так. уже барик но, но я сразу стоит. обменять, мне все-таки нужно как-то бэкнуть, блин, деньги. Ты создал? Давай, а можешь. Да, да. А куда, куда? Давай все-таки випки кейс хочется. Ой, мажор, да? Попробуем. Бля, пох, випки. Ебать, ну давай, блядь, я вышел с него. Да, давай мажор, мажор, мажор создай, да? Mm -hmm. Мажор, мажор. Да, а да, давай випкейс, да, давай випкейс. А ты заебал, блядь, урон, блядь. Сейчас. Забайтил, забайтил. Давай заебал. экстрима ютуб стример. Эл, эл, эстрим, им скамьи. А ты там еще напиши. Экстрим ютуб стример, самый лучший человек, там что-нибудь Типа такого. Ну, мало, мало приписок, у тебя нужно больше. Давай еще припишу, блядь, хуй там 17 сантиметров там. Хуй там, вот ты напиши, хуй экстример, хуй там, заеба, там, блять, не говори. Да, блять, хуй там, ну все вида, блять, эти что-то ебу, блять, понял. Ну давай и потом на випки сутки зайдем, потому что что-то, ну нужно возвращать долг человеку, тоже как бы немаловажно. да, блядь. подарю, блять, как говорится, и возвращай. Вот так вот все в России происходит. Старина возвращается. Блять, в Украине. давай, что, что, вип-кейс? Поехали. Давай я еще, кстати, противницы ничего не имею. Украина, Россия, это топ Да! Просто сразу видно обращение. Слав, человека слава, типа. Россия! Слава, танки, мчатся вперед, блять! Да, сука, да! Да, пизда, я ду! Да ты заебал, отвечаю, что за хуйня, блять! А ты подпишишься стримеру? Урод, ебаный, блять, заебал. Дай деньги, ну ты пиздец вообще, такой. Кстати, жопу. Жопу пиздец. Я не знаю, это дорого. Ебать. Это дорого. Бля. Помойка. Блять, на копейках выиграл, сука. Давай потом на ножевой. Ну хочется как-то бэкнуть деньги, блять. Как их вернуть нахуй? Пиздавать. Не знаю, если что-то выпает за 1050. Хую Ну Бля, ты пососал, блядь. Ну пососал же. Ну, запах, бля. Сука! Ты выиграл! Прикинь. Че, блять? Вижу. Так, мы с тобой что? Давай на ну, живой. Давай, поехали. Поехали. Ха, ну, ты проебал? Я уже это знаю. А, да. Я прям чувствую. Что опять да. волна, а те, понятно, тебе спойлер, да выпал. Да ты натуре... а не, не, спойлер. Я просто так, знаешь, уже наперед говорю, что ты проебал. Ну это, это просто. Ну, все, нас... Всем спасибо, всех с новым год. Нет, этот пиздец вообще. Это просто. Ну ладно, хотя бы ролик не трехминутный, но. Блять! Поменялись, а местами! видишь, мы поменялись местами, блять. Да, обменять. Обменять. А, Че, попробуем все-таки до Талова, я думаю, да, на, на, на, на живых? Давай, чего у тебя по балансу-то? У меня 14 тысяч, я понимаю, что у тебя за 2 сотки. Да, мне 2к. 2, Две звезды 200. у тебя. Блять. Эй, Найс! Блять! Это а тебе что там начало падать, сучка ты такая, блять. Видишь форс? Админу написал, да? Да, Полюбить. сказал, блядь! Что за хуйня? Мы с, с блять, батлимся тут, а мне. Евать, ну ладно, все. Да. Давай сейчас как минимум сотку ты отдашь и все заканчиваю. Ну реально мне блять нужно. Backup, ну, да, да, по постучки чистые и да и все. И Мы уходим. разойдемся вот на, на мировой нахуй. А, а по а мирному. Не, не отстану от тебя, блять. Ну, ну, ну, блять. Все да хорошо. хорошо, пошла, блять. Да, блядь. Не, ну, кейсы это, блядь, два. Ну, ч ⁇ ай, хули ты, у тебя сколько? 150 на балансе. 50 мне вернешь, все. 100, 100, А, 100, 160. ну, блядь, дашь 60 тысяч и пойдешь спокойно. А, ну, ну, я еще плюс на десятку буду. Ну, а, все, блядь. блядь. Пошла 100, она, она, родная. Нахуй. Пошла она. Пошел ты, ты, нахуй. Ху! Родная, нахуй. Готова, блядь. Родная, блядь. Ну, окей, окей. ладно. Так, ну, все, сейчас... Сотки еще вернем, блядь. И расход... Расход нахуй? А ты, блядь, по любви админа нахуй написал, урод, блядь. Конечно, блядь! А, блядь, на полюбви СССР! Написал от виду, я блять уверен в этом. Ты, блять, сука, крыса. Заупан, ты такая, ты в вебку сей 10% выбишься такой, типа. Я драчу наехал. Ай, блядь, наебал. Депка нет сосать. Ну тут, как бы, блять, ну тут понимаешь, нахуй. Выебан. Пошло ты нахуй? Пошл ты нахуй, блять? Пацаны, у него есть связь с администрацией этого сайта. И Он написал. России. Да. Ой, блять. Сейчас напижу в долг, нахуй. С Жириновским, блять. Ой, ну, слушай, нет, ну тут прям, ну сейчас соточку бэкнется И заебись Я хочу, чтобы. А, <решит> это ласт, это ласт, нахуй well... Если ты меня сейчас выбираешь То ты, сука, сосед жопу и писю, блядь, в те в рот свали ну, все Ну, а нужно все свои плохие За все ладно. Ладно, подожди, я сусал, я хуй, мне очень хуй у меня блядь Ладно, <решит> блядь сосёшь, Ладно, сука, повезло, Чё, повезло. давай еще, блядь, ну реально мне сотку нужно вернуть, ну типа... Мы ж перчатки залетим Давай мне просто нужно деньги. А, Давай перчатки заебал, ты мне не забачи, я на хуйню не <соц> Да Я перчатки я создал, солзал, залетай. Я создал, я создал, я тоже создал. Бал, блядь. Вот залетай, залетай. Сделали быть знаешь, какой-нибудь за 50 тысяч. И, и, и знаешь, бля. как можно было назвать? Экстрим YouTube, стример YouTube. Вот это вот вообще классное <соц> название. На, нахуй, да маска стали. <соц> ну, блядь, ты сейчас Ну я въебал. Соскал. Я въебал, да, бля. Да, да. Все, бабки, бабки, нахуй. В пизду, короче. Можно. Подожди, а на балансе? У меня 50, а, 42 тысячи. Ну все, да, считай, сейчас я въебал. Ух ты, блядь, как красиво-то, бля бля бля бля бля бля бля Ага, коврич, Я нахуй, давай сейчас вот этот батл и на перчатке три кейса, ну потому что... Ну все, пизда, меня смотри, просто... Меня сегодня бреет нахуй, но ну, я не знаю, что у тебя по шансам какой-то... Суйка, ну ладно, то хоть тут вин, блядь, и заебись. Пошли на перчатки быстрее. Пошел нахуй, а? Том? Ага, да, конечно. Да, ладно. Что-то странно, что тебя так бреет, в принципе. Да нет, это вообще жопа. Прям ну. А тебе до этого в роликах форс дропа покупал, ты там просто дракон блять, блядь, выводил, блявал. Тебе же, по-моему, то портило, блядь, на нах. Блять, ну это. А я въебал, нет, я въебал. А, нет, ну это... Неим, утро дешевле, блядь, зуба. Да заебись. на изи дропе не падали мангры? Они, блядь, там 4000 стоят. А на изидропе вот эти вот, которые мне сейчас выпали? Не, которые мне падали. Ебать! Сколько? Сколько? Блять. Блять. А, мало. Ебать, ну они стоят, блять. Ну, это качество, походу, какой то выделение. тем не менее, 84 тысячи рублей на балансе, блять. А, а блять, к вопросу. А. Деньги, нахуй, которые я вложил в капитал прожиточного минимума. Уж, блять, у меня... А. Ох ты, блять, кому? Кто ты ты забрал, не, да? Блять. Не, блять. Они такие пиздаты, но они такие дешевые, типа, ну... Странно, у меня типа. вопрос, где бабки? Смотри, у тебя сколько 6? 80 или 70? 35, У 85. меня 35. Где, блять, прожиточный минимум, который лежал, ну это пизда. А ты не продавал, да, ничего? Ну нет, я все продавал. А ты ничего не продавал? Ну, у меня-то там похуйня, типа, тысяч 10 в администе все осталось. А, ну нет, я все продаю, потому что у меня, типа, по бабкам там вообще пизда была. То есть, ну тут как бы. Блять. Так, экстап. Давай, порой. Типа. Закончим. Ну да, закончим. давай, потому что закончим. уже. Хочется все-таки, блядь, ну, да пизда. Королева Ягуа. Ай! Хорошо. Да, как блядь, как? ну ты смотри, вот эта вот залупа, блядь, которая тебе выпала, ну, она нихуя не стоит на свои деньги. Ну, Да, реально. да, дела. Не похуй, я выиграл. Королевская тема, блядь, и намного лучше, чем эта твоя залупа свою хуйню. Бля, прамки у стоять. На нахуй. А -а -а. Со, Ссать. Ну, меня Эй, пишет. Причатки. Не, ну да. А! Ну, душа, Нихуя б... не стоит Все, блять, у меня денег нет, понял? Реально, это уже ластовые кейсы. Давай. Э, так, а ты подпись. Ты их сейчас на каком кейсе? На перчатках? На, пер... на перчатках, да. Ну все, ох ты. Ох ты, сука, давай, ну, ты, выиграл. ты выиграл. Ты выиграл, потому что, блять, ломай, ломай меня изнутри. Ну, типа, не сповернулось, нахуй. Давай крайний кейс. Да. Я попробую пизнуть что-нибудь, чтобы бэкнуть соточку, и можно все, расходиться. На ну, доровой. Ну, давай, еще. Ласт, на живой, на живой, давай, самый дорогой живой да ну давай давай сейчас секундочку час один два да. пизда болл секундочка прошла да а вообще три секунды дают в таких случаях я тебе не дам сука Блядь. ты бля а что дороже стой Сука, блядь, а? Так, я сейчас знаешь, а? что я хочу, смотри, а, что у тебя по балансу, нет? 50 тысяч. Я тоже 59, фрусдроп нас обманул на 100, короче, у меня Финал. есть Финал. кейс Финал. за 50 тысяч, я сейчас либо окупаюсь, либо, все, ну, мне просто нужно сотку вернуть. Давай, 50к, фруздроп с новым годом, человека поздравь, пожалуйста, а. Бля. я в контракт Ну, я думаю, на этом ролик можно заканчивать. Что-то как-то супер. Контракт на 50 тысяч рублей. И выпадает мне сколько? 24 тысячи. Ну, спасибо, forestrop, за такой подарок. В принципе, ну, это тоже немножко можно уже вывести. Ну, запарили всех на. В общем, всем спасибо. Всех с наступившим уже, наверное, Новым годом. Никита, пока. Да, желаю всем вам. Да! Блять, блять, дурак. Ну. <laughs> Я Что нахуй камбэкнул, но бабочку волны, блять, соси хуй мне, блять, деньги будут на Новый год. <laughs> Всем пока. Изи, Иди нахуй. Всем пока.